Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как иконы плачут. Мира или слезы? Кровоточие и слезоточие икон – это предвестие несчастий или что-то другое. Мира – это добрый знак, милость Бога, а кровавые слезы – предупреждение о грядущей беде. Так Господь Бог предупреждает нас о беде и укрепляет вере. К чему плачут божественные иконы в церкви, дома, народные приметы? В народе принято считать, что если мира выделяется из глаз изображенного на иконе святого, то нужно ожидать глобальных перемен. Если слезы темные, ждите плохих вестей и горя. Если они светлые, то события будут развиваться в лучшую сторону. При этом от нее исходит невероятный аромат. Каждая икона имеет свой запах, яблочный сладковатый или нежный одуванчиковый. Светлые слезы священных полотен знаменуют положительные перемены, а темные или кровяные дурные события. Маслянистая мира, образованная в форме небольших капель, говорит о добром будущем. Обильное остечение благоухающей жидкости предвещает хорошие новости. Если икона плачет в стенах Божьего Дома, Значит, наступят лучшие времена для церкви и ее прихожан. Если это происходит дома, состоится важное для семьи событие исцеления. Когда мирянин увидел чудо в своей квартире, следует обратиться за советом к священнику. Пригласить священника в дом, чтобы тот засвидетельствовал факт. С одной стороны, появление слез на лике Богородицы рождает страх Божий. Ясно, что это предупреждение о чем-то. С другой стороны, это и радость. Господь не оставил нас. Чудо под названием «Плачущая икона» являлось людям еще в древности. Еще в IV веке нашей эры мироточил Писидийский образ Богоматери в Созополье. Песидийская или песийская икона Божией Матери – одна из древних икон Богородицы, почитается чудотворной. Икона получила свое название от города Созополь-Песидийский. Это центральная часть полуострова Малая Азия близ современного города Улуборлу в Турции, в котором была явлена В 1592 году сама себя спасла плачущая под названием похвала Пресвятой Богородицы Разбойники похитили святой образ с горы Афон, испугались после того, когда икона заплакала, и сразу вернули ее на место в 1934 году 9 апреля в Пружанском соборе свершилось чудо, из-за чьей богоматери на ее иконе у Голгофы стали истекать слезы. На ликие Богородицы были видны три слезы. Влага скапливалась на груди, и с этого места слезная струя стекала до самых стоп причистой. Духовным следствием установлен этот факт чудесного знамения. 22 апреля 1934 года. На поклонение иконе Плачущей Богоматери прибыл архиепископ Полесский и Пинский Александр. В Пружанском соборе ежедневно совершалась божественная литургия и читался Акафист Пресвятой Богородице. Празднование Пружанской иконы Плачущей Богоматери установлен в светлую пятницу пасхальной седмицы. В 1991 году на святках... В московском никола перервинском монастыре плакала икона державная. Летом того же года в Вологодском храме на очах нерукотворного спаса появились слезы. Плачущая икона Иверская. Храмостаница Зеленчукская поразила всех селян кровавыми слезами прямо перед началом Чеченской войны. Также трагическим знамением оказались и слезы на образе перед захватом школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Православная икона Божией Матери Византийского периода, которую турецкая мусульманская семья обрела в Антакии и привезла с собой в Париж, начала истечать слезы. Как рассказывают сами аль эту икону, им подарил православный монах-грек из Ливии в 2006 году. Помолиться чудотворному образу идут люди из разных стран. Плачущая в Париже икона Божией Матери – копия Великой Русской Святыни в россии патриархат москвы участвует в исследовании мира выделяемого иконами выводы которые сделала патриархия по поводу состава чудесного вещества говорят что это белковая субстанция неведомого происхождения исследовались разного вида мира некоторые из них имеют сходство по составу с маслами слезами человека или плазмой иго крови например анализ состава мира Источаемого святыми мощами, покоящимися в Киево-Печорской лавре, показал, что в его основе белок, который может находиться только в живом организме. Возможно, плачущие иконы посылают нам определенные знаки. У ученых нет ответа на этот вопрос. Если миротечение – это чудо, то от Бога ли оно? Спаситель говорил, что не стоит верить всему, ибо будут на земле лжи пророки. Следовательно, миротечение может исходить и от лукавого. Случаи подобных злых чудес известны с древних времен. Одному из людей неизвестный, якобы небесный голос приказал собирать влагу, исходящую из иконы, и вкушать ее вместо пищи. В итоге человек умер от голода, так как стал бояться еды. Другой христианин целовал миротечивый образ Богородицы, но в него вселились бесы так как икона являлась демонической иллюзией. В таком случае, что делать, если у вас дома замироточила икона? По крайней мере, не бросаться к ней, не лобызать и не собирать влагу. Вы же не знаете наверняка, чьи это происки. Верный способ определения — это перекрестить плачущий образ. Так поступали святые отцы, если сомневались в божественности явлений. Если ничего не прекратилось, то следует позвать в дом священника и рассказать ему об увиденном. А далее действовать по инструкциям духовенства. Не забывайте о Боге. Слезы икон всего лишь знак, что Господь не забыл о своих чадах. Поэтому и нам следует помнить о Боге. Но за внешними деяниями можно забыть о главном, о собственных грехах и необходимости вымаливать их. Поэтому если иконы и плачет, то это время подумать о собственной жизни, а не строить планы, куда использовать чудотворное масло. Вообще в мире очень много икон, которые плачут, кровоточит и мироточат. Поэтому у меня еще будет про это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Подобные чудеса надо воспринимать сердцем, а не умом. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о том, как одна фраза «Христос воскресе» спасла десятки жизней. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте истории о чудесах Божьих, о которых вам известно. Если вам не понравился рассказ, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ...